Мне даже не важно, верите ли вы в Бога. Люди часто спорят и говорят, и каждый думает о своем и по-своему. Но подумайте, нравится ли вам этот мир. Я думаю, что каждый из вас знает, что такое грусть, страх, что такое неуверенность, боль. Может быть, и знаем такие сильные чувства: ненависть, озлобление, чувство неуюта и, безусловно, страх за будущее. Вы подумайте только лишь на секунду, что вся Вселенная полна гармонии, и только лишь мы на этой маленьком шарике, который еще не взорвался благодаря Богу, находимся как бы в резервации Вселенной. Мы находимся там, куда-то слали тех, которые когда-то нарушили закон Божий, сказали Богу «нет». Если вы согласны со мной таким конкретным и таким простым определением, что Бог есть любовь, не то, что нам лукавый показывает, не это земная, которая старается... На экране, в жизни, стараются в нас как бы внедрять. Если Бог есть любовь, то десять заповедей это закон любви, это характер любви. О, как весь мир и христианский мир против них борется! Борется потому, что кажется, и вот в этом враг обманывает нас, что мы не можем соблюдать эти законы, что нам это недоступно. Почему сегодня такое заглавие? Победа над всеми обстоятельствами жизни. Потому что, поскольку здесь так мало любви, а истинная любовь, она дается только Богом, ибо Он есть, ну, скажем, генератор любви, если так понятно, Он есть сама любовь. Значит, для того, чтобы его заполучить человеку, чтобы у нас была бы эта способность, нам нужен сам Бог. Я знаю, что мой, один из моих учителей, который выступал в Китае, там нельзя было сказать слово «Бог», он все проповеди свои сделал через слово «любовь». И тогда никакая инквизиция, никакая, никакой контроль не мог сказать, что он делает что-то недоступное. Он просто заменил слова но смысл один и тот же. Люди боятся этого слова. А слово любви вы не боитесь? Почему? Потому что вы все знают, что любовь никогда не сделает зла. Это даже неверующему человеку понятно. Любовь не может сделать зло. Она не может сделать плохо. Какова наша жизнь?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 Топнуть ногой я сейчас хочу исцелиться. Вот сейчас, вот в этот момент. Отдать это Богу. Любовь знает, как долго, как сильно, как через кого. Мы всегда, мы должны просто услышать, что самое-самое. Почему Иоанн который был в отлучении и так близок к Богу любви, он не был особенным, он просто очень близко подошел к любви, ощутив ее. Почему он пишет: Я свет пришел в мир о Боге? Почему свет? Здесь любовь называется светом. А человеку нравится сидеть во тьме. Когда ничего не видно, тогда наши изъяны не видны, правильно ведь? И нам легче там. И как хорошо, когда нам. Просто голословно говорят о любви, вседозволяющей, но это не так. Все возможно, заповеди не, не нужны, Бог все равно любит меня. Мои дочери всегда спорят со мной, но я такой не сдающийся. Я говорю, да, но как раз из-за этого, что существует любовь и справедливость, нам надо что-то сделать и самим. Нам надо выйти во свет, дать себя осветить. Вот эти лекции для этого, чтобы вас осветить. Под лупой посмотрите в себя и ваши отношения, и ваше здоровье, и вашу физиологию, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. То есть, кто увидит свет, тот не останется в тьме. Сделаем это более простым. Более таким, чтобы человек, не читающий Библию, понимал, что если он ступит, во свет тьма уйдет. А как тьма уйдет? Только допуская свет. Это Титаник. Мы, наша планета, это Титаник. Она кажется, что она очень хорошо устроена. И люди на этой планете живут и думают, что их спасут их деньги, сбережения, эм, наука, ну какие-то позиции, власть, я не знаю что. Чем больше танков, чем больше взрывчатки, тем больше армии не спасет. Мне очень нравится АМОС 8, 11, 12. Мы следующие наши встречи будем изучать. Эти шаги, как человек смог бы подойти сам к Христу. И мы будем изучать книгу Амас. «Наступают, вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — говорит любовь. Когда я пошлю на землю голод, люди боятся физического голода. Люди боятся физического голода, но они совершенно не боятся тьмы и морального голода психического голода, голод хлеба, не жажду воды, а жажду к чему? Слышание слов Господних. Без этого вообще невозможно жить, потому что будет настолько страшно, что у людей, у кого нету этого внутри света, они будут сходить с ума. Всякие игры, казино, деньги – Ложная, эротическая любовь, я не знаю, карты, э, транквилизаторы все, от чего только может человек зависеть. И эти люди будут самоуничтожать тебя, делают это сейчас. И они не выдержат в этой гонке без света. Они не выдержат. Ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку. И сейчас слова Господня. И они не найдут его, они не найдут вот этой силы, они не найдут вот этого источника, мощного источника, который вдыхает в нас жизнь, чтобы мы могли вообще шагать. У меня деструкция спинного как? позвоночника, да, поскольку я упала. И, конечно, я сразу своим характером стала и пошла опять. Это было в Минске. Потом я еще упала, потом я еще упала. Потом я пошла к нейрохирургу недавно. Боли стали не выносительные. И он говорит, вы должны сидеть в инвалидной коляске. Но, как вы видите, я сижу в инвалидной коляске. И когда Сакраменто, я на одной ноге, одна у меня была, другая не работала, я на одной ноге сделала этот сокраментовский семинар. Бог просто помог, но здесь есть и стихи. Чем человек слабее, тем больше он зависит от Бога, тем больше он ищет его. И вот здесь это сказано. Не ищите славы, не ищите денег, не ищите какого-то вот этого мира. Надо увидеть красоту, надо увидеть истинную жизнь, дать в себя вдохнуть ее. И вы сможете все. Просто все уйдет. А биологические информативные вещества вы здесь получаете десятками. Они их половина. Даже институты, когда я обратилась, а некоторых к институтам биологии, они еще их не знают. Титаник. Все думали, что это защищенность. Правильно, да? Мы все можем. Пир, мир, самые драгоценности они все со шкатулками взяли с собой, потому что нерушимый Титаник. Как вы думаете, ославил Бог без своего слова людей, которые были на Титанике? Нет. На Титаник зашел один пастор со своей дочерью, его жена умерла. И он каждый день на английском языке подходил к людям, самым богатым, и читал Библию, и говорил о любви Божьей, о том, что они в ней нуждаются. Когда «Титаник» начал тонуть, этот пастор взял свой надувной, ну, вот этот жилет да, спасательный, обвернул свою дочь, отдал матросу и сказал – пожалуйста в шлюпку спасения поцеловал ее и сказал я отдаю тебя божьи руки и прыгнул туда где люди уже в общем он половину уже потонул прыгнул туда где люди просто за всякие палки за, за металлические вещества просто еще пытались быть на поверхности что он там делал говорил про бога вы представляете, вот эта весть. Бог даже там, вот этих тон, тон, тонущих, как, как тонущих, он не оставил одних, он нашел слугу, который верил в него стопроцентно. И он до последней. Мы только, если мы будем при втором пришествии, среди тех, которые будут вместе с Иисусом в его новом городе, в Новом Иерусалиме в его новом государстве. Государство Христа – это государство любви. А мы начали наше государство. Сплетни, аморальность, ненависть, клевета – это наше государство. Если вы хотите из него выйти, надо вступить в другое. Но надо этому научиться. Я не знаю, я думаю, что вот я спросила у своей дочери, когда она тут была в депрессии. Я ей написала эту историю. Десять смс. Я написала, Карин, где бы ты хотела быть? В шлюпке спасения? Или вот с этими, которые последние глотки, перед тем, как утонуть, но получили слово Божье и с ним ушли? Где выигрыш? Не в шлюпке. Этим давали еще время, потому что они не готовы. Поэтому Амос 8 говорит, ищите, пока есть. А когда уже никто не будет говорить, да уже ничего не будет, будет тишина или просто ложь. Вот это будет страшно. Мы определяем качество и глубину и объем наших личных отношений.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 Тех, которые согласятся быть избранными в Царстве Божье, согласятся свое сердце обрезать. Вот они такие. Нам людям нужен Бог любви, место предлагаемой науки о Боге. Восхитительно познать, что человек может независимо от всех тяжких обстоятельств испытать и переживать чувства настолько глубокой радости и удовлетворения, когда его сознание ощущает постоянное присутствие Бога. У меня был один ненавистник. И после семинара у нас ничего не было, у нас был один автобусик старый. Первые годы. И мы ехали с моим коллегой. И вы знаете... Я смотрела на неба, и я от радости, я не знала, куда деть. Такая радость была. А человек этот увидел меня, и сказал, «Бить тебя мало, опять ты радуешься, опять ты тут смеешься, что ты теперь смеешься? Тебе же ничего нет». Понимаете, озлобленный, на нервы ему действовала каждый раз. А то он меня видел. не назвал от меня таким словом, которое Библия не употребляет. Мы можем, независимо от всех этих обстоятельств, чувствовать радость. А радость, она потому, что рядом с тобой любовь. Поэтому я когда искала, как же терминологию найти, это состояние сознания, которое не привязано к обстоятельствам нашей жизни. Я училась в С.И. в Америке. Это были конец 90-е годы. И там в одном штате уже выдали закон воскресенья. И там была одна ферма, одного очень миссионера, который тоже звал людей там был большой земельный участок Куклюкс-Клан, знаете, да, такая. Они пошли и сожгли все. И у него осталась только вот эта сожженная земля. И потом они пришли, у них эти маски, да, такие белые, они пришли туда на поле и говорят, что ты тут торчишь? А он взял пень или камень посередине поля и сидит там. Они пришли, и говорят, что ты тут делаешь? Я говорю, не видите, сижу. Меня Бог посадил сюда, и я тут и буду. Для меня это было примером выдержки, постоянства, выдержки святых. Вот этого, как это в откровении скажено, терпения святых, долготерпения святых. Действительно, в любой ситуации надеяться и знать, что тебя не бросают. Поэтому радость – это состояние сознания которое не должно быть привязано к нашим обстоятельствам. Это сознание, в котором отражается любовь Божья. Не земная, а Божья. Мы можем думать, что мы очень много знаем, но на самом деле явно очень мало понимаем. Поэтому может быть родиться во время вашей группы одна маленькая манна разницы. Понимание. Все действия Божьей милости и благодати это секрет для нас. Секрет для ангелов, для нас. Истина в том, что в действительности любовь сделала для спасения человека и восстановления все погибшего человека. Но откроется это только на небе. И я думаю, что и там мы будем учиться, учиться и учиться. Это недосягаемо, мы червячки маленькие. Наше познание усовершенствуется после второго пришествия Иисуса, и оно будет постоянно усовершенствоваться. В нашей земной жизни мы видим только что разрушение наших целей, трудности, я не получил то, что я хотел, замешательства, изъяны, извилины на пути, камни, препятствия. Это происходит так, почему? Из-за нашего ограниченного сознания и неощутимой, неощутимой слепоты. Путь к небесной гармонии ведет через земные страдания. Они через наше недопонимание, сложности и разочарование. Мы нуждаемся в обучении ежедневно принимать предлагаемые, данные Богом, прощения. Нам сложно понять, что мы вообще нуждаемся в этом прощении. Если бы в нем не нуждались, вы же были бы все тут все здоровые. Вы же вне были бы разрушены. Мы должны осознать нашу личную нужду что мы нуждаемся в любви и что мы нуждаемся в том, чтобы мы сумели ее дать и другим, кому-то, а что на самом деле мы ее не имеем. И здесь сейчас секрет исцеления. Прочитайте, Дмитрий тоже это. Нашим самым важным пониманием для приобретения здоровья это приобретение спокойного нрава. Абсолютно. Спокойный нрав – это состояние, когда мы остаемся спокойными в любых трудных обстоятельствах. И Это является истинно необходимым условием для выздоровления. У нас сегодня особенный день. Да каждый день. Вы можете в любой день получить такой прекрасный день милости, что такая благодать на вас нахлынет, но просто примите это, вдохните и примите. Вот этот мир говорит нам все время, «Ха, ты не выздоровеешь, смотри, у тебя болит, смотри, у тебя то». Врач сказал это, мой нейрохирург тоже мне сказал, «Эстер, тебя ждет четыре с половиной часовая операция, в Эстонии это сложно кто делает, и я не знаю что». И потом, может быть, будет все равно коляска. А я сказала, ну посмотрим. Нас хотят все время убедить, что благодать и милость это лимитировано. Особенно, что когда мы смотрим на себя и смотрим, что мы не справляемся, да, ни с нашими эмоциями, ни с нашим сердцем, ни с нашим прощением, ни с людьми, которые, может, нам не очень нравятся. И тогда мы говорим, а. Опять дьявол поведевил. Нет. Милость не лимитирована. Главное – наше желание. Это Лукавый говорит, что у Божьей милости есть лимит, и что нам надо сдаваться. Нет. Это он говорит, что мы все делаем неправильно и грешим постоянно, и поэтому это не, не покрыть. Давайте прочитаем Римлянам 5.20. Я, когда... Я Шкоде или что-то <смех> сделаю не так, как надо. Борюсь со своим я, я читаю 10 раз. Римлянам 5.20. Однажды мне один человек написал, близкий человек из Роднестер. Ты помнишь, какая ты была? Ты сделала это, это, это, это. Я взяла Римлянам 5, 20, и, чтобы быть спокойной. Читала, читала. Когда умножается грех, стала призабиловать благодать. И я написала очень короткий ответ этому человеку. Да, я была такой. Да, я и есть такая, но без любви, без Бога. Да, безусловно. Но Римлянам 8.1, я теперь другой человек. И я желаю, чтобы вы все стали другими. Не побежденными, а побеждающими. Десять заповедей. Благодать и милость существуют, люди думают, для нас, конечно, для нас. Но это для того, чтобы дать хвалу и почесть Богу. Какой фантастический характер, какая красота, какое сияние. Человеку, который не испытал вот этой благодати, вот этой милости, он говорит, мне «Ну, не нужен, не хочу ничего знать. И для него закон вы заставляете меня, для него это насилие. Но историю, которую я так хочу вам сегодня рассказать, который меня научил один из моих профессоров, учителей, который для меня стало как бы очень углубило мое понимание о новом начале. Человек только тогда, когда он испытает свою нужду в том, чтобы получить благодать, и милость, он только сможет понять, что это милость, что это красиво, что это ему необходимо, что он жаждет этого получить. Лишь тогда станет легко все соблюдаемо. Я слушала одну женщину, баптистку, которая по радио выступала семейному. Я тогда ждала своей череды на передачу. И она говорила о своей тяжелой супружеской жизни. И она сказала, что мужу что бы ты мне не делал что бы ты не говорил мне что бы ты не выдумал против меня я не дам себе возможности и дьяволу разрешения возненавидеть я не буду отвечать этим словам но все равно Мы должны знать, что плохое все равно кончится когда-то. И люди, которые станут на сторону ту, просто погибнут. Сейчас есть еще выбор. Очень люблю Псалом 50, 19: Что надо любви делать, чтобы довести нас до этого понимания, что жертва Богу это дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь надменный, себялюбивый, сварен равный, этот человек не услышит. Но есть и опасность для нас в чем? По-моему, самая большая опасность, что испытать вот эту бесконечную любовь Божию и прощение, мы можем начинать считать милость и благодать таким дешевкой. А, что бы я ни делала, моя старшая дочь, мама, ты опять не говори, что... Карл Мартин получит двойку по математике, потому что он смотрит то и все, и э, застрял в эти. Мама, ты не можешь это говорить, что это... Бог любит всех, и он все равно сделает. Я говорю, нет, это не так. Нам надо сделать ответные шаги. Но какой смысл вылечить человеку, дать дешевое исцеление, чтобы человек пошел и через секунду опять все разрушил? Но подумайте на секунду. Я ходила в Атланте, Атланте была большая пятидесятническая церковь и многие других конфессии. И люди жаждут вот такого быстрого итога и такого легкого, легкого. Но это неправда. Когда у тебя сердце не закрушенное, ну зачем тебе вот ты будешь? И ты получишь на этой земле, да. А какой смысл? Но ты не будешь там. Это ложь. Мы не можем быть ослеплены вот этой дешевкой. Аля любовь. И люди любят такие проповеди. Делай, что хочешь. Конечно, Бог любит. Конечно. Но в конце я напишу. Вера в эту ложь в нас рождается безразличные отношения к тому, как мы ведем себя, что мы делаем, что мы выбираем. То есть аномия как греху. Мы искушаем, мы думаем, что Бог все равно нас простить и поможет. А зачем мне брать эти? А зачем мне эти лекарства? А, а зачем мне А зачем мне то? А зачем мне Многие звонят и говорят, а вы нам скажите, зачем нам туда ехать? Если это было бы так, конечно, Бог может сказать слово. И сейчас одна больная так и есть. И я когда-то, когда моя первая дочь родилась, я ничего не знала о Боге, я посмотрела на небо, и сказала, ну, я умирала три месяца, у меня не было лейкоцитов. у меня был сложнейший сепсис, вся гнила. И я посмотрела и говорю, я тебя не знаю, но если я тебе нужна, пожалуйста, делай что-то. Следующее утро я встала, начала ходить. откуда ты пришло, вот откуда-то! Пришло. Крови у меня не было, кровь, не лейкоцитов, ни вообще ничего. Студенты ходили смотреть, Людмила, на меня, как на чудо. Потому что ни один медик мира не понимал, почему я живу. И с тежащего я пошла, первая, как мая. И когда я помолилась за эту женщину, которая сейчас раком лежит, и Бог мне напомнил это, я сказала эти слова в молитве. А в следующее утро эта женщина встала. Да, конечно, за нее молится много. Но для меня это было подтверждение Божье, понимаете? Для меня лично. Мы искушаем, думаем, что Бог все равно нам все сделает. В любом случае, нет, нам надо самим тоже быть. Следить за собой. Это может привести к отчествению сердца совершению непростительного греха. Это значит, когда мне уже все все равно, эта милость Божья просто недоступна будет. Мы не будем ее принимать. Это непростительный грех. Мы просто закрылись навечно. Это единственная сила для меня, Божья милость. Получить ее, быть послушным, любить это. И если люди думают, что они по какому-то другому пути все получат, они ошибаются. На нашей планете не существует ни одного человека, которому Бог не смог бы простить. Я говорю простить, но я говорю и с этим вылечить, сконструировать заново, поставить на ноги. Вот это прощение, это всеобщее то, что мы жили под эгидой лжи под незнанием, под ложным выбором, чтобы не брали вот эту благодать. Но я хочу сказать, что какой смысл в такой благодати, у которой нет результата? Бог заплатил свою жизнь, значит, должен быть результат. Благодать, которая связана с милостью, прощением, она неоценима, дорога.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 По-моему. Мы все получаем благодать и столько, сколько в ней нуждаемся. Вы получаете больше. Но это все знают Коринфянам 2, 2 Коринфянам 12. Но Господь сказал мне, я в Сакраменты защищалась этим стихом, потому что я хромала, и меня помогали все время на сцену.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 Люди не желают быть прощенными, они считают, что они праведные, особенно большинство христиан. Хотя Бог прощает, и мы нуждаемся в этом прощении каждый день, потому что для этого необходимо себя, во-первых, признать грешником, мытарем, нуждающимся в этом прощении. Было одно собрание, и все боялись молиться, там было много пасторов, И я попросила, взяла Библию и вот это место, что мы мытари, прости наш Бог, мы все мытари, что мы не можем даже глаза часто на небо поднять. Вот и вся молитва. Большинству мешает самоправедность. Лучше признать себя немощным, слабым, грешником, нуждающимся в силе благодати, жаждуя ее получить от всех сил. Что такое жажда? Это не просто так. Дашь, не дашь, пойду, не пойду. Жажда – это изо всех сил, последних. Только познание ощущения необходимых изменений, предлагаемых, желаемых Богом, только когда вы будете делать эти изменения, принесут освобождение. Относитесь к каждой ошибке, как к уроку, благодарите Бога за ваши ошибки. Значит, пришло время их починить. Все, который помог тебе стать лучше. Ошибки не для этого, чтобы мы там в них запутались. А сейчас мы придем к истории. Если у вас есть Библия, откройте Иоанна 12, 44, 48. В Америке был такой случай, там очень большая церковь. Ну вот как ваша дочь, три раза больше. Там три тысячи членов. И вот в этой церкви был диакон, которого звали Клайд. Пусть будет, они разрешили мне сказать его имя, не фамилия. У него был страшнейший диабет. Даже в Ломалиндовский университет не мог с ним справиться, никакой инсулин, в общем, ничего уже... Не помогала. И он был диаконом, он был казначеем этой большой церкви. Знаете, какая там была десятина? Примерно 3 миллиона долларов каждый раз. Там такие люди, богачи. Он считал, но ну, примерно так, где-то туда-сюда. Но ну, миллионами. Иисус сказал, верующий меня не меня верует, а пославшего меня. Так, в Бога верим мы через Иисуса. Он послан нам, чтобы мы увидели истину небесную. И видящий, мы не видим Бога, говорят мне. Как мы не видим? Если мы увидим истину в свете Иисуса, то мы и видим Бога. Иисус свет пришел в мир, чтобы всякий верующий не оставался в отмете, мы уже говорили. У нас утренний урок с мужем. Я читаю. Может говорить мне, ты неправильно сделала. Иисус осудит. Я говорю, Иисус не пришел, чтобы осуждать. Нет, он пришел, он осудит весь мир. Я открываю я на 12 и читаю 47. И если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его. Ясно тут сказано? Ибо я пришел не судить мир, но спасти. Я так читаю этот текст. У Клайда была адвентистка-дочь. Ламалинда не помогала, деньги не помогали, врачи не помогали. И я, тогда я тоже училась в Айморском институте, но по-скорому просто у меня не было столько денег, я закупила программу. Мне это было легко. Я все перевела, и все. Это было слишком легкое начало. Мне там торчать не было смысла. Три, я не знаю, сколько года. И вот дождь сказала: Папа, иди на новое начало в Ваймарский институт. Они тоже делают новое начало. Там я училась сначала. Он говорит, мне все равно это не поможет, и никуда не пойду. И знаете, как он сказал, не буду я эту морковку и ерунду есть. Вы говорите тоже так, да? Нет? Во. Ну, те, которые говорят. Не пойду. Ему стало так плохо, что уже некуда идти, некуда. Понимаете? Коллапс за коллапсом, уже скорая за скорой, некуда уже идти. Дочь на коленях молится, как ваша дочь, Людмила, на коленях молится, поезжай, поезжай, поезжай. Но пришел он туда, Сангли, один из моих учителей. меня когда-то, 10 лет назад, мы очень все время нос к носу были, я училась, ходила во все его, он мне пересылал все свои слайды, много общались, но он был тогда в Америке, сейчас он в Корее, И последние годы мы как бы брось но все равно сердце одно и люди даже называли меня маленькой сангли хотя он мень меньше и худой маленький корей. а он большой сангли <со> но <со> вот уверование одно и дух один и он мне эту историю и написал когда он был в Ваймаре тогда еще у меня еще там не было Пришел он из Англии, был врач, открывает эту дверь, начинает объяснять, вот клетка, вот это вам вода нужна, да, вам объясняют, вам вот это нужно, вам это не надо есть, пожалуйста, вам вот всякие вот эти нужны вещи зеленые там. В следующей неделе я вместе с вами буду на кетогенной диете сидеть, тогда вы узнаете, что это такое. И вы получаете очень секретную траву, вот это биохимия, биология. Специальное лечение, которое в организме, не убивая хорошие клетки, убивает все плохое. Мы все будем вместе, ладно? Я тоже. И он сел туда, побыл в полня, приходит сестра и говорит, Клайду уезжает. Он сказал, он не останется. Он эту бурду есть не будет. Сангли идет к нему и говорит, милый, лайт, тебе некуда идти. Понимаешь? Неткуда. Больше нет ни одного места. Ты павлюшь? Ладно. Я остаюсь. Следующий день гулять надо. А ноги у него под подошвой была вот такая рана. И он не чувствовал, конечно, стенок. У диабетиков это. И большая рана, она он не чувствовал ее. А надо гулять на этих трудных ногах. Пошел он собирать чемодан. Приходит сестра доктору Сан-Гли, говорит, Клайд опять уезжает. Но он уже чемодан собрал. сан идет туда и говорит Богу, я же ему все сказал. Ну зачем мне к нему идти? Вот иногда, когда сзади человека борешься за какого-то и трудный пациент, и ты вот, то, вот то, то видишь, что вот вот тут рядом, да, вот его победа. Нет, он ставит себе эти препятствия и свое несет, и свое несет. И никак вот не убедить. Ну, Англии говорит, пусть пусть он идет. Иисус же тоже с тируссалерам сказал, а пусть они идут. Бог не такой. А святой Дух говорит, нет, ты пойдешь. А что мне ему говорить? Скажу тебе, что говорить. Ну, пошел. Он два раза ходил, это был третий раз. Он уже такси заказал в аэропорт. Идет с Англии, а дверь стучится. Оттуда голос. Тебе мне нечего говорить, я все равно уеду. Ты же мне все сказал. Ну, по сути дела, да. Я не открою тебе дверь. Mm -hmm. С Англии говорит ему, нет. У меня есть для тебя новость. А сам дует жар. Что же мне ему говорить? Паника. Бог, скажи мне какие-то слова. Что мне ему говорить? Я же ему все сказал. Ну, в общем, врет как бы. Нет, не надо тебе сказать. Мне Бог сказал что-то. Тишина. Бог? Точно? Точно. Открой дверь. Открывай дверь там на щель. А сэнгли... Ножку свою, а тот, <смех> бедненький, хромал. Но он втиснулся туда, то есть не дал он закрыть эту дверь. Тогда он думает, боже, скажи, что мне говорить, мне говорить нечего. Он говорит, как он панически молился в то же время. Скажи же, что же мне им сказать, что мне не говорить нечего. пошел, обнял его и шепнул ему. Те же слова. Но как у них сказал? С любовью. То, чего не было раньше, понимаете? С любовью, с благодатью, с милостью, с любовью. Тебе некуда идти. Этот шепчет ему, ты не знаешь, Бог не будет меня лечить. С опять знаю. Сам ничего не знал. Потом говорил мне, ничего не знал. Знаю. Говори. Он говорит, я украл из кассы церковной несколько миллионов. Я дом построил себе. Детей. У него был в этот, этот андрюс. Бог меня не будет лечить. И тогда Сангрий показал это. И если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его. «Ибо я пришел не судить мир, но спасти мир, отвергающий меня и не принимающий слов моих». То есть прощение. «Нету вещи, нету ситуации, которая кровь Иисуса не может омыть». Нету. Нет. «Но не принимающий слов моих имеет судью себе слово». Так, возьмем этот вариант с Англии. «Если бы он ушел, кто его бы осудил? Иисус? Нет. Он сам себя осудил, потому что слово изменить Бог не может. Вот это слово бы его осудило на последнем суде, которое я говорил, которое Иисус ему, оно будет судить его в последний день. Мы говорили вам, Евангелие, мы говорили трехангельскую весть, мы говорим «покайтесь, люди», мы говорим «люди, придите, принимите прощение Иисуса, вы не принимаете». Бог не хочет никого осудить. Вы сами, люди, своим отказом себя осуждаете на смерть. Чувствуете разницу? У меня пациентка, семинар где-то там около границы Юфи, русская православная церковь, придет ко мне и говорит, Эстер, вы должны мне помочь. Нет, Бог мне не поможет. Я давно на причастие, в общем, она, ну, как русская церковь говорила: Я убила своего мужа я говорю, как, сожителя, он пил, и пил, и пил все время, а мать его все время говорила, что она виновата, если она его выгонит, понимаете? Она не смогла больше жить с ним и выгнала его. Что он сделал? Он разорвал всю квартиру через газ, этот, все взорвалось, и рядом все, и он, конечно, погиб. И вот эта свекровь, да? Она начала все время ее как бы угнетать. У нее началось страшнейшее аутоиммунное заболевание, рак щитовидной железы. От чувства вины, постоянных обвинений, от самообвинения. Все, что мы начали сегодня. Была ночь, зима была, делали мы семинар. Я взяла вот эти тексты, из Библии нашла, и мы под лампой сидели, и я ей показывала. Плюс еще у меня есть чаша прощения. Может быть, это тоже вам когда? Это из Матвея, 26 главы. Иисус дал чашу прощения и Юде. Она впила в свете и говорит, ты уверена, Эстер, что меня простили? Сто процентов уверена. Ты уверена, что я выздоровлю? 150%, пятьдесят процентов. Двести, тысяча процентов уверена. Прости сама семья сначала. То есть прими вот это, Божье прощение. Через несколько месяцев я получаю от нее письмо, но я ее больше не видела, она ушла. И она сказала, что она восстановилась она на работу, нашвия. Она выздоровела, у нее новая семья, ребенок, квартира, в общем, все. Понимаете, какой Бог? Мы сами делаем препятствия. Слово, которое я говорила, оно будет судить. Мы не можем, Бог не может изменить заповеди свои, потому сумасшедший мир, который это говорит, не знающего Святого Духа, не знающего Бога, оно будет судить его в последний день. Не Христос, Христос защищает нас. История народа Божьего, которая изображается в Старом Завете. Я когда начала, Библия упала мне. Я, Людмила, вообще смеялась над Библией, над Богом. Я только деньги умела делать. И я работала в таком служении, и большим компаниям делала такие трудные, большие объемные работы. И я смеялась над Библией. А у меня была такая библиотека, и оттуда вышла Библия. И я ее... Четыре начала читать. И я, когда читала историю народа Божьего, я подумала, какой сумасшедший народ. Что он возится с ними? Это история, отвернувшаяся к Богу спиной народа. Не отворачивайтесь. Евреи не смогли ответить на благодать Божью. Давайте не будем таковыми. Считая себя особым народом, им начала мешать гордость. Вымките ее. Бог очень грустный. Ненавидит ли Бог тех? Нет. Которые отвернулись спиной. Да, Армагеддон будет, будет последняя битва. Но это не значит, что Бог ненавидит. Он сделает все сейчас, чтобы там было меньше. Богу необходимо любить тех, которые поворачиваются спиной еще больше. Поскольку они отлучены от Бога, они нуждаются еще в более большей любви. Бог все еще ждет, но он продлевает этот несчастный мир. Он хочет сохранить в жизни бунтарей и отступников, не желающих брать милость, которые отказываются от благодати, от прощения, от жизни вечной. Мне объясняла благодать. Ну что же такое прощение? Это душа, текущая в светлую тишину. Вздохи мечты крылатой, ставшей немою узницей, Белое пламя грусти, у нежных звуков в плену Птицы, солнце и ветер об этом рассуждали, Но не понять не было, что говорят они, Пока не запело сердце в тонких лучах печали, Словно волшебная арфа от дуновения любви. Я прощаюсь с вами вот этими слайдами, этими словами. Не на совсем на сегодня. Не отказывайтесь. Не отказывайтесь принять благодать, прощения. Мы нуждаемся абсолютно все. Я, вы, ваши дети, ваши семьи, ваши близкие. Не отказывайтесь. Не будьте Клайдами. А вы знаете, как вы думаете, Клайд выздоровел? Кто был в следующий день первой за этой так называемой бурдой, за столом? Клайд. Кто съел три порции? Клайд. Кто пил воду и все выпил? Клайд. Кто гулял по этим тропам? Клайд. Вдруг студента слышит, кто-то кричит, орет там. Ура, у меня боль! Кто радуется от боли? Это тот, который знает, что бесчувственные нервы, да, конечности, они не чувствуют боли. У него начались они действовать. Сто процентов. Сейчас я жду у вас вопроса, что с деньгами стало. Ничего. Об этом никому не сказали. И вы тоже не говорите. Когда Бог прощает, Он действительно прощает. И он дает возможность начать все сначала. Поэтому у нас какая группа нового начала? Аминь.